как шишки ну ладно меня он как бы не интересует так что сейчас буду отключаться чтобы на ветер наверно сильно шумно микрофону сейчас поедем мы дальше он пасется до следующего года скорее всего скорее всего начали кабанчики опять свое движение по кругу видимо сейчас лошаун вот он стоит и вот они тут перерыли недавно вот-вот-вот вот мне кажется я знаю куда они пошли и мы их там встретим а может и не встретим ну в общем ладно отключаюсь и поехали с Вороном дальше дела у нас да Ворон? Ну, в общем, мы все поняли, да? да? Обвалилась, блин. Ну ладно. Ну ладно. В общем, отсюда из-за кустов, лосила сих и выскочили и убежали, да, ворон? А едем мы? Фотоловушку с вороном забрать. До фотолоушки. Ну, километра три примерно. Два с половиной точно. Может быть, конечно, они попадут там в кадр. Но сомневаюсь, мне кажется, это другой лось. Не тот с тремя и четырьмя отростками. Увидел уже за кусты забегали. Как бы выбежали так сюда в проушину и сразу же обратно налево. У нас снежок тут выпал, но ну, маленько ставил в первый же день, а так сейчас минус 10 где-то <coughs> на ветру, на скорости, холоднее, борода у меня мёрзнет. Так, ну не вижу. Убежали, значит без остановки. Может тут где-то тормознули? А нет. А нет. Жаль, конечно. В кадр не попали. Не тормознули. Ну может быть еще сюда вернемся тогда. Да, Ворон? Что ты скажешь? Кивает головой, говорит, да. Так, ладно, до этого момента у нас еще есть один лес, где ось может оказаться, другой. Так, вроде вон он стоит, их ворон трясет. короче вот это по моему был 2 и 3 от 2 3 4 отростка который фотоловушки у меня попадает это как раз тот лес про который я сказал заедем и может быть там есть он тут был шумно сильно не это видите он крушат их, убежал. Сколько-то секунд, да, ворон только попал. Этот еще трясет. Отвык у меня от всего. Ну ладно. Насчет потоловушки будет зверь. В общем, фотоловушку забираем с вороном. И маршрут меняем. Хотели ехать в одном направлении, как оси сейчас убежали. Но там загончики а чтобы подарки им такие не сделать. Сразу трех лосей. А может и больше. Поедем в противоположном направлении делаем круг и домой. Как-то вот так вот вот. Вторая лиса была сегодня, на поле была, с поля прибежала, мышковала, я поздно увидел, трава высокая, спряталась. убежала ну ладно лисы есть это хорошо будем мы их нынче добывать пробовать 30 Стой! Мамка с тремя сигаретками А там он еще на заднем плане стоят. Два, по-моему. Ворон, стой спокойно. Рогатик С ума сходит Кругами бегает Да, про уши кто не узнал, дело тихо с лосятами В предыдущем или В ну, из последних роликов Бежала или В последнем или в предпоследнем Сейчас ее тут не оказалось Вот так вот-вот Богатый лес, секретный лес.